Друзья, всем привет! Наконец-то руки дошли до камеры записать заключительное видео. Напомню, что в октябре был ровно год после того, как меня прооперировали, и в мае месяце я уже вернулся полностью на работу. Работа связана с физической нагрузкой постоянно, так как работаю я с кондиционерами. И, скажем так, с мая месяца рука, в принципе, с середины мая рука нагружена на 120%. То есть могу сказать однозначно, что функциональность и сила в руке вернулась на ну, 97%, 98%, 99%. Да, скажем так. Можно сказать на 100%. Единственное, что ограничение, ограничения болевые, то есть как бы есть, есть моменты, когда... Возникает боль там, где делали, там, где ставили якорь и накрепление бицепса. И боль происходит не во время нагрузки, а в статическом состоянии. То есть, как бы, когда уже приходишь вечером домой или ложишься спать, вот, вот в эти моменты именно. То есть во время нагрузки не испытывал никакого, никакого дискомфорта, кроме того, что в голове да, у тебя было постоянно какое-то ограничение. Не напрягай, не крути, не поднимай, потому что может что-то оторваться или порваться. Впрочем, после одной большой нагрузки в голове это все прошло. Я понял, что рука сильна и, в принципе, я могу возвращаться к тем нагрузкам, которые были. Спортом начал заниматься, скажем так, так же, как занимался до этого. И отжимаюсь свободно. Утром по 40-50 по раз отжимания от пола. И гантельки, ну и, соответственно, я уже писал в комментариях, что по поводу подтягивания есть немножко проблема. То есть у меня боли в лопатке и, ну, скажем, два-три раза на сегодняшний день я подтягиваюсь и с каждым разом я так думаю, что я буду увеличивать. И вернусь к болевым ощущениям. Болит тогда, когда болит, то есть, ну, как бы в статическом положении, да, когда рука болит посередине, где, где бицепт. Врач говорит, что это ну, как бы от того, что бицепс растягивается, в принципе, должно пройти в течение года. Болит там, где крепили бицепс, и болит там, где делали, там, где ставили якорь, где сверлили. Дискомфорт в машине, когда работает кондиционер, очень сильно плечо замерзает, не знаю почему. То есть как бы вот эту часть, чувствую прям, что в ней холодно. И дискомфорт, конечно, вот в, переходные, в переходные погодные условия с зимы на лето, да, точнее, с лета на зиму, сейчас то, что я чувствую, такая провоцирующая, какая-то ноющая, не то ли боль, то не больная, невозможно сказать однозначно, как бы, да, не то чтобы болит, но очень сильно мешает. В принципе, травмы до этого были, да, были операции, были травмы. Я знаю, что после 40, после 40 стал чувствовать смену погоды и давления, и все такое, поэтому я думаю, что это уже от меня никуда не денется, добавилось еще добавилось еще плечо, да, боли в плече и все это терпимо, это не проблема. Теперь по поводу по поводу по поводу а лопатка, да, что хотел сказать, лопатки на лопатке есть есть точка какая-то, да, где-то ну, примерно сантиметр на сантиметр. Она очень часто болит. Я бы сейчас, сейчас я бы это уже сравнил, скажем так, сопоставил да, с каким-то моментом, когда немного перенервничал или психанул там, на работе или что-то случилось. Неважно, какое-то нервное небольшое потрясение, скажем так, да, или как это назвать. И вот возникает боль вот в этой, вот в этой точке лопатки. Это место, где боль была после аварии. И я так понимаю, что связана она с надосной мышцей. И, в общем, никуда от этого пока не могу. Избавляюсь мазями разогревающими и массажем. Пока это то, что мне помогает. И планирую, в принципе, закончить, не закончить, а начать и закончить его укалывание. Посмотрим, как это поможет. Вернусь немного в историю назад. Повторю для тех, кто... Новые зрители. Если кто-то с такой травмой. Бассейн. Это вообще классная тема, я сто раз уже об этом говорил и еще миллион раз буду повторять всем. Бассейн мне очень сильно помог. Бассейн именно меня с инструктором, который как бы знал, да, что делать. Он ортопед, физиотерапевт, я не знаю, физиотерапевт. И это просто все, что я делал неделю дома, все мои занятия неделю дома, они, они в принципе, заполнялись одним, то есть как бы, возмещались одним занятием в бассейне. И Немного неправильно, могу, не могу выразить мысли, как это сказать по-русски-то. Одно занятие в бассейне – это как неделя занятий дома. Вот так скажем. Теперь заниматься. Кто-то меня спрашивал в комментариях, заниматься, как часто нужно заниматься. Кто-то писал, что очень сильно болит и не может делать упражнения. Я так понял, я не врач, конечно, да, не могу советы какие-то давать, но я понимаю, что со своего, со своего опыта что нужно заниматься через боль, да, опять же, нужно не переборщить. Я помню, как, как мне говорил врач, делаешь определенную тренировку, определенные занятия, если боль появилась такая сильная, что ты не можешь продолжать, останавливаешься на несколько минут, две-три минуты, если боль уходит, начинаешь потихонечку продолжать заниматься. Если боль остается и не уходит, значит все, останавливаешь это упражнение. Я не знаю, насколько это правда и правильно, или неправильно, но сам факт, что я придерживался этого условия, скажем так, да? и занимался я еще раз вернусь по три раза в день, каждая тренировка была около 30 минут, и наркотический обезболивающий перестал принимать там буквально, я уже не помню, сейчас через пару недель, по-моему, две-три недели, стал принимать только аптальгин, и соответственно, перед тренировкой принимал аптальгин, чтобы, чтобы, чтобы немного сбавить боль и... Таким образом, как бы, да, это давало мне немножко немного больше, больше сил заниматься, да, через терпеть как бы да, будет. Вот. И занятия все уже, как, как в принципе вы видели во всех роликах, все, что я делал, я показал. Все, что не мог показать, я рассказал. Бассейн снять у меня не получилось. И. Был вопрос еще по поводу, недавно кто-то меня спросил в последнем моем видео, по-моему, через пять месяцев, через пять месяцев после операции, да, это был ролик, если... посоветовать вообще, если нужно делать операцию. Вот я бы хотел сказать, что лично из моего опыта только то, что касается моего случая. Я не знаю, какая, о какой травме конкретно там говорится, человек говорит о том, что у него вылетает плечо. Чисто мое мнение, если травма мешает вашей повседневной жизни, то думаю, что, в принципе, если есть хороший врач, операцию да, надо делать, и, соответственно, есть надежда, что качество жизни изменится, да, и восстановится какая-то физическая активность, и рука, и все остальное, и плечо. Поэтому, если есть хороший врач, который профессионал своего дела, думаю, что стоит исправлять эту ситуацию, делать операцию и поправляться. Единственное, что, не все врачи это говорят, восстановление, конечно, очень длительное и очень тяжелое. Особенно первые два месяца, если, если говорить о травме, которая была у меня, да, где было связано с плечом, с бицепсом и с, с надосной мышцей, полгода, полгода как бы, да, длилось вот мое восстановление. Три месяца из них были сложные последующие три месяца были уже связаны просто с тренировкой усиленной, с нагрузкой пост постоянной и постепенной, скажем так поэтому думаю, что да, надо, надо делать и на этом, наверное, закончу в общем, в заключение скажу, что нагрузка должна быть постоянная после операции, да, после того, как уже доктор разрешает физиотерапию нужно начинать и постоянно нагружать постоянно заниматься понятно что будет больно сухожилия просто так не растягиваются мышцы просто так не растягиваются все через боль но это стоит того я имею в виду что рука будет восстановлена если вовремя не, не делать упражнения думаю что это закончится инвалидностью и просто функциональность руки будет как это сказать потеряна да скажем так вот, и бассейн, как я уже говорил, тоже очень сильно помогает. Бассейн, нагрузка, упражнения, ну и терпение. Терпение, и все будет хорошо. Всем желаю здоровья, выздоравливайте. Те, кто прооперирован уже, те, кто еще не прооперирован, собирается сделать, не бойтесь, делайте. Самое главное, скажем так, 50% это врач, да, и 50% это ваша Ваша работа связана с нагрузкой после операции с упражнениями. Поэтому делайте, занимайтесь, восстанавливайтесь. Все желаю, всем удачи пока!